Однажды на встрече психолога со студентами КФУ девушка из зала задала вопрос. Как вы относитесь к фразе о том, что нужно выходить из зоны комфорта? Психолог ответил, сначала нужно туда войти. Сказать, что девушка была удивлена, ну ничего не сказать. Итак, сегодня мы говорим о зоне комфорта. Гость студии сегодня у нас представится самостоятельно. Хорошо. Меня зовут Лилия Раифовна Фахрудинова. Я доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, руководитель магистрской программы психологии семьи и семейной консультирования, разговариваю семейных терапевтов и председатель регионального отделения Татарстанского российского психологического общества. Здравствуйте, Лея Раиповна, еще раз. А Я еще очень... хотел сказать практикующий психолог. Да, это, кстати, очень немаловажно. Да. Я угу. очень рада, что вы нашли время сегодня к нам прийти. И вот то, что вы обратили на это внимание, вы практически сорвали с моих уст. Да? Удивительное сочетание академичности вашей да, и то, что вы точно практически психолог, человек, который работает непосредственно с людьми, очень редкое и очень ценное сочетание. Угу. И сегодня мы разберем тему, которая, в принципе, уже ну, набила оскомину в ушах постоянно. Да, но тем не менее, вот эта вот новая фраза, появившаяся, сначала нужно туда войти, да, угу. вызвала удивление не только у этой девочки, которая задала вопрос, угу. а у всех, кто находился в этот момент в зале. Угу. И вот это а, вот это вот назой, слова, как назойливая муха, тебе надо выйти из зоны комфорта, когда нам говорят об этом посторонние люди. Или я хочу вый выйти из зоны комфорта. Всегда ли человек понимает то, о чем он говорит? Угу. И вот об этом хочется с разных сторон поговорить, да? uh -huh. там есть и опасности, там есть и притягательные вещи, да? uh -huh. вот, ну, начнем, конечно, сначала, вот что такое зона комфорта, ну, можно даже <laughs> зона uh -huh. комфорта, да, вот, uh -huh. как, вы, как вы это uh -huh. трактуете? Ну, вообще, вот, человеческая психика, все живое, для всего живого характерно единство, изменчивости и стабильности. В семейной терапии это называется единство закона гомеостаза и закон развития. Гомеостаз это вот организм поддерживает какое-то положение -то, стабильное. Да? Да, У -у -у. То есть, температура, значит, такая вот комфортная для человека, состав крови и так далее. Так далее. То есть в этом состоянии, в казоне комфорта, человек развивается. То есть в зоне комфорта тоже человек развивается. Он как бы вот в этот момент переваривает уже то, что с ним произошло, осваивает какие-то новые формы деятельности. О чем-то размышляет и так, далее, и так далее, То есть зона комфорта, состояние гомеостаза – это необходимая тоже часть развития человека на самом деле и необходимые условия. Вот эта вот стабильность, потому что человеку нужно, ну, как бы устаканиться что ли, ну, чтобы у него все там стабили... ну э -э -э -э, как сказать, перебралось там внутри себя, порядок навел, как говорится, да, что-то новое осваивал. То есть это сп развитие в спокойной обстановки. Но... Я правильно поняла, что в... Извините, что перебила, вот что в состоянии гомеостаза какое-то развитие небольшое, не скачковое, но происходит все равно. Его можно как бы еще освоением пространства назвать? Да-да, освоением. Нет, на самом деле там не небольшое развитие, а очень даже глубокое, большое развитие. То есть в этот момент развивает, как раз идет основное развитие, на самом деле. То есть развиваются психически память, мышление, там, мировоззрение, там мотивация отношения и все такое. То есть там очень много развивается. Как раз в зоне, как говорят, комфорта, вот в этой стабильной зоне, там идет очень мощное развитие у человека. Но есть такой диалектический закон перехода количества в качество. И вот человек доходит до такого момента в своем развитии, что дальше вот эта вот форма, зона, вот это пространство больше не соответствует. Он перерос. Это вот как птенчик. Вот он зачался, например, вот в скорлупе, там, да, растет, развивается ему хорошо, зона комфорта, и эта скорлупа необходима ему для того, чтобы он нормально развивался. Если она разрушится, она он просто погиб. Она защищает. Она защищает, она дает ему mm -hmm. возможность развития. Но наступает момент, когда птенчик уже вырос, и эта зона, вот эта зона она начинает его уже давить, удушать, как бы не дает ему дальше развиваться. И в этот момент человек ощущает стремление выйти и вот у него это на самом деле очень здорово раскрыто в экзистенциальной психотерапии в экзистенциальной психологии mm -hmm. в экзистенциальном психоанализе и там возникает вот как бы сразу несколько моментов мешающих переходу вот почему люди, у людей проблемы вот эти вот и индивидуальные и семейные идут потому что проблема одна и та же вот они развиваются в гомеостазе вот в этом а правила как изменить ситуацию как выйти из зоны как дальше развиваться во первых этого правила на изменения в основном отсутствует то есть человек как бы держится за прежнее но ну, по крайней мере пусть плохо но есть и хорошие моменты пусть мне там э, так сказать тесно душно но зато все понятно ну, этой серии лучше синица в руках чем журавль в небе ну здесь понимаете синиться-то в руках может быть но птенец уже перерос если он дальше здесь будет находиться, это начинается разрушение на самом То деле. То есть если мы даже продолжим вот эту метафору, да, допустим, да -да. человек, находясь в своей зоне комфорта, развился, достиг определенных пределов, скажем так, размера скорлупы, угу. но в силу своих личных особенностей уплотнил скорлупу так, что она вот... Он очень легко, лег... легко, он, легко он, да, да, не, да. не может разрушиться. Нет, и, он не и... то, что не может разрушиться, он боится это. То есть он держится за это. Здесь mm -hmm. присутствует сразу несколько страхов, скажем, есть. Да? То есть первое, значит, это страх смерти. Потому что если я выйду из курлупы, то прежняя моя жизнь ее не будет. Ну, с точки зрения экзистенциальности. Да, и, да это, это на конечно. самом деле горе. Uh -huh. То есть человек, вот это вот, возникает такой страх и горе потерять себя, как бы, да. Поэтому всегда развитие, вот это ощущение печали. Грусти, оно нормальное Люди боятся грустных ощущений На этих психологических форумах Куча позитивных психологов Чувствуйте только счастье, смотрите только на хорошее А жизнь же гораздо полнее и больше И плохое, неизвестно еще что на самом деле хорошее Вот это вот и какие-то теневые моменты И какая-то грусть, печаль Это тоже часть твоей жизни сопровождается То есть нужно наслаждаться всей палитрой эмоциональной жизни И понимать, что какие-то чувства, эмоции Они не случайны то есть, если человек испытывает тревогу, начинает испытывать вот этот высокий уровень тревожности, она о чем говорит? То есть, он, у него это другой страх, но действительно, то есть, он уже понимает, что та среда, в которой он растет, он ее перерос уже. Она уже не, не то, что не дает ему развить, она его уже начинает останавливать. А все живое, если оно не развивается, оно начинает разрушаться. Принцип живого развития. Mm -hmm. вот, поэтому возникает тревога возникает в, семье, в семье отношения начинают быть напряженными У него самого внутри например, да, ну, В каких-то отношениях там, Например, парень с девушкой Нарастает вот эта тревога О чем она говорит? Пора пришла измениться Пришла, пришла пора говорится пора меняться да? вот. и здесь конечно у человека первый страх страх того что он бросит старое нажитое вот это уже вот это вот скорлупа там все понятно и он это бросает и больше она ему будет не нужна а жаль как бы да грусть потеря второй страх жизни уже а что там я боюсь жить потому что что меня там ждет действительно если я вылезу из этой скорлупы меня может съесть лисица какая-нибудь, я вдруг потонул где-нибудь, у меня кто-то наступит. Ну, а вдруг в той жизни, которую я буду дальше жить, со мной произойдет какое-то что-то страшное, то, что меня может нанести вред. И здесь возникают как бы такие два момента. То есть я когда вот консультирую, мы как бы начинаем просматривать эти моменты, и он начинает видеть, что здесь у него хотя бы есть шанс выжить в любом случае, да? а здесь тоже все у него. Здесь только идут в любом случае, то есть, например, если семейная пара, они боятся изменяться, они начинают понимать, что если все по-прежнему будет, они точно уже mm -hmm. разведутся. Mm -hmm. А вот если они начнут меняться, что-то то... хотя бы попробуют, то да, шанс есть. Да, то здесь уже есть шанс дальше жить. Mm -hmm. И следующий страх еще вот, когда они все-таки понимают, что надо дальше, здесь еще два страха возникает. То есть здесь вот это называется, Елом говорил, Елом и Рубинштейн, это называется поворотный узел в судьбе То есть человек вышел на поворот, и вот у него несколько дорог, как ему идти дальше Каждая из дорог не является случайной, то есть каждая дорога насыщена ценностями Ну то есть вот, например, у меня например на консультации может быть такое. Девушка, она учится на психологическом факультете, например, ей интересна психология, она хочет развиваться как профессионал. А другая ее часть, она хочет яхты, самолеты, дома, пароходы, mm -hmm. в общем, короче говоря, какую-то вот такую жизнь легкую. И она это хочет сразу одна, нет, она хочет стать. Доста это это, это совсем другое, это же совсем другая ну, жизнь. Да. Тем более вот я недавно консультировала медиков, и там вот есть люди, ну, действительно реально, хороший медик, вот, сердце горит за желанием помочь. Ну, такая вот им это нравится они хотят развиваться в этом и одновременно присутствует ценность потребительство богатство вот а мы как будто поражены в обществе в течение длительного времени вот это вот потребительство вот это нужно быть богатым ты это только ну, тогда да, человек в смысле слова навязаны да, да mm -hmm. они просто поражены как будто бы и я просто говорил вот вы будете действительно счастливым медиком который действительно реально делать свою работу и внутри вас все время будет как вот ядовитый червь точить. А почему же я не зарабатываю? Я ведь могла где-то в другом месте там заработать как по-другому uh -huh, и так далее. Uh -huh. Хотя на самом деле, если бы действительно этим занимались, вы бы там были бы... Потому что у вас нет приспособления, ну, как бы ваша душа для другого выстроена. Там, там есть удовлетворение потреблением, но нет возможности самоактуализации. Да, и это, кстати, приводит к потере смысла жизни. И человек начинает болеть очень тяжело. Mm -hmm. Здесь это много примеров. Так вот, у него есть разные ценности. И он думает, что он может и там, и там. У него начинает. То есть он на самом деле выбора не делает, больше не идет по пути. То есть он вылез из скорлупы, а ноги разъехались по этим дорогам. Он думает, что он идет, а на самом деле он ни туда не идет и ни сюда не идет. Это как девушка, которая пришла к вам Это на вот ситуацию, психолог. Студентка. Да, психолог. Угу. Одна ее часть хочет, угу. например, вот, э, быть богатой, вторая часть ее хочет быть профессиональным психологом, угу. помогать, в этом развиваться она хочет, да? И понятно, что это требует времени, это требует сил, чтобы стать хорошим психологом. И здесь как бы вот ведь задача не в зарабатывании денег, а в профессиональном по помощи. людям. Конечно. Совершенно другой угу. же. А здесь как бы вот такая заработка денег. Поэтому... Вторая у них возникает страх, когда человек выходит из зоны комфорта. Ему при... Для того, чтобы идти дальше, развиваться, нужно проститься с какой-то своей частью. Mm. И здесь возникает новый страх смерти. Mm -hmm. то есть ну, ты... Это же твоя часть. Это, да, это твоя часть. Идет путь отречения. То есть, если ты идешь, хочешь идти дальше, то есть нужно от какой-то... Просто понять, что для тебя главное, что для тебя важнее. И дальше уже, когда ты выходишь вот на эту магистраль все с этого момента у тебя начинает жизнь выстраиваться люди события уже именно вот по этой ценности и mm -hmm. здесь ты можешь иногда ответвляться но все равно все равно это вокруг одного пока ты не вот здесь снова начинается та зона когда ты начинаешь развиваться, все стабильно ты уже выбрал свое место на например вот а психолог работает значит да над собой, то есть, но придет какое-то время, и даже если у меня технологии, где можно узнать, а где будет следующий поворот. Это вот даже видно, как человек да, встает на дорогу, виден, к чему ты mm -hmm. придешь, mm -hmm. и что будет дальше. Mm -hmm. да, mm -hmm. Все равно это видно. вот. И вот это, в этой зоне комфорта, она, конечно, это будет могучее развитие. то есть она. И вот знаете, здесь очень важно вот это вот, это к чему на самом деле душа лежит, что для тебя на самом деле главное, потому что человек может выбрать другой путь, и он может оказаться, вот когда вы начинаете выбирать путь, из зоны комфорта выходите, выбирайте выбираете путь. Старайтесь выбирать именно тот путь, который наиболее трудный, который для вас наиболее плодотворный для вашего развития. Угу. Вот такое ощущение складывается, что вот в самом начале, когда вы про гомеостаз говорили, что, собственно говоря, когда человек осваивает вот это пространство, развиваясь в гомеостазе, он и находится в том самом комфортном состоянии, потому что да. его это развитие устраивает. Да, Но да, как да. только он дошел до границы вот этой да. вот скорлупы, до края, до края, до красных флажков, по-разному все называют, при... вот эта зона, зоны, зоны. она перестала быть для него комфортной. Да, да, и да. тогда, собственно говоря, мы говорим Уже о том, что выходили. он выходит не из зоны комфорта, а из зоны некомфорта. Вот на самом деле На самом деле правильное использование слова такое, да, потому да, да. что он из зоны некомфорта, а ведь мы же... Ну, не, не, не, не в течение трех дней понимаем что нам нужно что то угу. новое да? на это да. какое то время то есть какое то время человек зреет вот в этой своей на да, да, да. а, неудовольствие того что происходит и вот это некомфортное состояние длительное зас... достаточно заставляет его угу. туда да, да, скакануть да, да. И, и получается что вот эта фраза психолога сначала нужно туда войти она как раз об этом или я нет? не знаю, что я что же он не знаю психолог. Сказать, да. То, что этот психолог имел в виду, это мне неведомо, uh -huh. значит, да, что она имела в виду и что имела в виду девушка. Видимо, она хотела, как выйти из зоны комфорта. То есть, по всей видимости, эта девушка чувствует, что это зона комфорта и уже мешает развитию. Uh -huh. Вот я просто в качестве примера тогда вот могу привести, uh -huh. что была ситуация, когда молодой человек. Решался уехать на работу за границу, то есть полностью поменять образ жизни, uh -huh. круг общения, uh -huh. да? uh -huh. ну, в страну, чего уж uh -huh. тут говорить, язык. Да? Uh -huh. И вот у него был определенный страх, связанный с этим. Uh -huh. И когда он пришел на консультацию психологу, Первое, что он, вот вы сказали про страх смерти, собственно говоря, да, вот как ма... угу. ну маленькое, мы угу. же не, ну, не в буквальном смысле, да, угу. это же экзистенциальное понятие. Угу. И психолог, э, комментируя, вот я просто угу. ваши слова, сказал как раз: это нормально бояться. Угу. Это не, не нормально, не бояться. То есть, угу. если человек идет совершенно в новую жизнь, вот абсолютно, угу. и при угу. этом говорит, что я ничего не боюсь, либо он врет сам себе, угу. Либо что? Либо у него какие-то проблемы, да? Ну, вообще, в таких случаях мы с клиентами, вот когда я работаю, и мы выходим на эти страхи, то есть мы там, он начинает видеть, что страх, на самом деле, это его друг, который ему помогает. Вот, знаете, там все зависит от того, что человек еще чувствует. Вот если, например, такое вот волнение, предвкушение и одновременно страх, который он вот, пытается уйти от чего-то mm -hmm. этого, и когда он понимает, что на самом деле страх, он хочет идти дальше, а просто страх его предупреждает об опасности, которая впереди, чтобы он, как вот Сой. Осторожность какую. то Недавно 60 лет Сой да, был, да, у него да. такая песня есть. «Будь осторожен, там, да, следи за собой». Да-да-да. Ну, как бы, чтобы он просто... не шел как бы обеспечить То есть, понятно, он вышел на новую дорогу, нужно уже посмотреть, быть осторожен, как говорится. Только об этом. Страх – это всегда предупреждение об опасности. И опасность, понятно, на новой дороге может быть. То есть это леса, вот как этот птенчик вышел. Да, там, конечно. Да? Лужа, где он может утонуть, еще что-то. Поэтому вот этот страх говорит, будь осторожен, не подрисмотрись там и так далее. То есть получается, если мы используем ту же метафору птенчика, да. для того, чтобы вот он только, вы сказали, вот он вышел из гнезда, у него ноги разъехались да, сразу, mm -hmm. потому что в них пока силы нет, в них ничего нет. То есть пока ты чувствуешь, что твои ноги не сильны, не надо ходить туда, где леса может быть, не надо ходить туда, где можно утонуть в лужу, и какое-то время, вот этот цитирует свой, да, поберечь себя и mm -hmm. вот... Ну, Быть осторожным, Да, накапливать. Собой. Вот мы же сейчас, получается, собственно говоря, говорим о ресурсах, да. Mm -hmm. Если ты уже вот вышел в новое состояние, то mm -hmm. тебе нужно какое-то время, чтобы эти ресурсы подкопить. Mm -hmm. Не сразу там ехать в акапулько и вниз головой mm -hmm. прыгать, да, mm -hmm. а вот именно подкопить ресурсы, чтобы потом уже mm -hmm. иметь возможность а, улететь от mm -hmm. лесы, перелететь или обойти лужу и так далее, да? Правильно угу. я понимаю? Ну вот с этим парнем, который вот вы сказали, угу. что он боится уехать из страны. Здесь, я думаю, более сложная ситуация, чем то, о чем мы с вами говорим, потому что твоя страна, твой народ, ты часть этого биопсихосоциальной системы, это ты часть это. этого угу. народа. И с какой мыслью он хочет уехать? То есть порвав со своим народом, получается, став частью другого народа? Но он все равно является частью своего народа. Вот. И, возможно, у не... я когда, например, провожу семейную терапию, там бывает так, что, например, дети хотят действительно многие... Их, они тоже как-то поражены вот как потребительством, да. также они поражены тем, что надо уехать из страны, уехать из страны. То есть используется, на самом деле, психотехнология определенными силами, да, не будем mm -hmm. уж понятными, да? которое манипулирование сознанием, оно коррупционным очень сильно поставлено. Это очень глубокие исследования, институты, много работы в Соединенных Штатах Америки, чтобы да, вот это делать. Угу. Огромные финансирования, деньги, финансирование. Да. Вот через СМИ, через какие-то организации, НКО, они внушили молодежи, что во-первых, они должны быть потребны, все время только деньги ну, как бы вокруг денег. Нет призвания, нет служения своему народу, нет радости самореализации, что ли. А есть вот именно какие-то накопления богатств, которые, в принципе, вот я этим медикам сказал, если ты профессионал высокого уровня, то всегда у тебя будут возможности заработать, у тебя всегда будет всего достаточно. И сразу возникает вопрос: а, а, а, что, а что тебе нужно, чтобы чувствовать себя достаточно, ну, а да, да, То есть на самом деле вот, mm -hmm. это все проговаривается. Человек действительно видит, он как бы освобождается, он наконец-то отрекается от этой своей части и наконец-то спокойно становится, живет в своей профессии. А так у него все время было бы вот это раздвоение, и за счет этого он на самом деле бы не шел по своей дороге, профессиональной реализации. Mm -hmm. И он и туда, и сюда, его бы метало. А в результате вот. Хорошо, что я все-таки их немножко проконсультировала. Они многие сказали, вы заставили нас задуматься, сказали они. Вот и также с этим молодым человеком неизвестно, что стоит за, за его желанием уехать. Я бы очень внимательно просмотрела бы субъективность вот этого mm -hmm. момента, mm -hmm. потому что вот во время семейной терапии это часто бывает реакция на какие-то семейные отношения или еще что-то. А когда проводишь вот эту консультацию, ну, вот эти, проводишь вот эту, эту терапию, работаю. психотерапию, mm -hmm. Человек вот начинает понимать, что он, и чаще всего так бывает, что его место здесь, он здесь может реализоваться, он здесь может помочь, так сказать, своим, ну, вот это все равно, что у человека есть семья, родная мать, и он как будто говорит, вот это родная мать моя, бедная одета, мой дом какой-то грязный, пойду-ка я в другие дома снимать квартиры. Ну, наведи порядок в своем доме, полюби свою мать, одень ее нормально там, да. Mm -hmm. Будь там, где, как говорится, где родился, там и пригодился. Это твоя родина. Поэтому... Здесь вот с этим я у меня, понимаете, у психолога должно быть мышление, оно должно быть, по, ну, как бы Много... вот просматриваться угу. с разных уровней, многоуровневое, да, да, да, потому что нет такого ты хочешь уехать, вот я тебе помогу уехать. Может быть, он хочет уехать, это не то, что на самом деле ему нужно, а просто реакция на какие-то угу, события. Угу. А когда он в этом разбирается, он может и не захочет уехать. Но если он действительно я вижу, что у него истинное желание уехать, то уже мы продумываем, как это можно сделать. Угу. Mm -hmm. Но вот чаще всего это просто реакция на травму какую-то просто, mm -hmm. и все. А вот смотрите, есть такой... Э тоже Я читала в литературе о том, что, допустим, ну, мы же все подвержены влиянию да, uh -huh. вот, референтных личностей, друзья какие-то, значимые люди, да? uh -huh. родители ну и так далее. И вот эти люди могут говорить вот эту самую злополучную фразу «Тебе пора выйти из зоны комфорта», «Тебе uh -huh. пора что-то сделать». То есть им, нам как будто бы со стороны виднее, что тебе нужно сделать. А человек в это время, на самом деле, еще не готов. Он еще вот не прожил вот, это, вот в этом гомеостазе uh -huh. свою зону комфортную. Но благодаря тому, что эти люди для него значимы, а он, как бы, может быть, не очень в себе, ну, не очень осознанный, не очень уверен в себе, он туда идет фактически uh -huh. недозревшим. Ну, представьте, uh -huh. опять-таки, нашу ассоциацию с яйцом. Uh -huh. Яй... Он еще да -да. как не -не... будто недоношенный ребеночек. Да, да -да. недоношенный да -да. птенец. Он да -да -да. сам это делает, насильно, но сам это делает, под влиянием uh -huh. других людей, но uh -huh. сам изнутри эту скорлупу разбивает и выходит. Да. Вот. Эту опасность как можно ну, самим вот, людям, находящимся под таким влиянием, ну, нивелировать, не поддаваться, и, и все-таки вот понимать, что вот в этом опасно, что раньше времени это делать нельзя, опасно не досидеть и пересидеть. Но то, что он пересидел, он сам чувствует, что пора... Вот эта девушка, uh -huh. она сама почувствовала, что ей пора выходить. Поэтому она и спросила психолога, uh -huh. как же мне выйти из зоны комфорта. Видимо, она не просто не знает, как из этого гнезда выйти uh -huh. там. Вот. И здесь можно было бы ей в этом помочь. Но если человек говорит, увидите, что нет... Это видно по телу же, все тело, все говорит, нет, там еще рано. Но видно, человек. у каждого есть свои темпы развития. Вот есть цветы, которые расцветают в мае, есть, которые цветы расцветают в июне, июле, есть, которые в августе и в сентябре. Это же не говорит, что сентябрьские цветы хуже майских. У каждого свои темпы развития, свои, свои темпы раскрытия. И нужно дать возможность человеку созреть самому. Но для того, чтобы... вот Почему со стороны могут сказать? Они могут думать, что вот у них какие-то есть программы, представления. Ну, что человек должен в этом возрасте делать, что он должен в этом возрасте делать. Но на самом деле, скорее всего, вот эти родители, скорее всего, да, кто вот так ну, говорит... родители, друзья, да. соцсети, где все время нас кто-то с кем-то, мы все сравнивают. время себя сравнивают. Вот да. это сравнение соцсети, прям конечно, это безумное, тем, безумное да. вред наносит. Групповая такая девиация, скажем, да. Угу. Вот, то есть жмет, как говорится, среда, хочется подтолкнуть, но то, что ваш ребенок, например, не вылез еще из-за, так сказать, почему-то из скорлупы, а он должен был по всем срокам выйти, скорее всего, вы слишком сильно его контролировали, создали такие условия, при которых он не созрел. Mm -hmm. Это один Возьмите понять. на себя ответственность и подумайте, что я... Это может быть меня-то уже то, что вы давите на него сейчас, то есть вы и этот процесс хотите проконтролировать. Это все равно, что яблоку зеленому сказать, ты должен немедленно созреться. Пришло время созреться. А до этого вы держали где-то там, так, чтобы оно медленно созревало, например. Mm -hmm. да? вот, поэтому здесь, конечно, это очень все не могу сказать... Что вот, то есть то, что вы говорите, очень может быть многогранная, разнообразная причина. Угу. Поэтому есть такое понятие, как семейная терапия. Угу. Когда вы всю эту семейную систему рассматриваете, и они начинают сами видеть, как они придушивают, он начинает видеть, в чем он поддается, почему он так с ним происходит. Угу. И далее они уже вместе понимают, как создать условия, чтобы этот человек созрел. А если, допустим, девушка или молодой человек... Ну, просто в круге, И это не родители, это сверстники, и у него нет никакого нежелания, ни невозможности, ни он вообще не допускает возможность, к сожалению, это пока тоже есть, идти к психологу, да, угу. засмеют, скажут, а что, псих и так далее, но вот этого еще сколько угодно. И что, а тем не менее, вот это давление есть. Как ему самому можно, вот, м -м, осознать? как научиться угу. противостоять давлению? Да. Ну, он может, ну, во-первых, психологам ходят, психи, извините, уж вашим вашем говорить это... словами, идут к психиатрам, значит, да, да? конечно. А психологи работают как раз с обычными людьми, у которых какие-то проблемы, помочь им выбрать, помочь им понять себя все такое. Вот я бы все равно посоветовала бы пойти к хорошему профессиональному психологу, который поможет ему осознать вот это все. Угу. Но так, в принципе, прежде чем, значит, когда он чувствует давление, здесь вот Должно быть развитие саморегуляции, самообладания. Работа над собой очень должна быть большая. И когда на тебя давит, ты должен осознавать mm -hmm. вот это давление и просто думать, а что, и задать себе вопрос, а что хочу я? Вот хочу ли я этого? Это действительно мое желание? Да, Или это, желание... да это вот э, они, понятно, хотят от меня чего-то. Это как бы их проблемы. Mm -hmm. То есть то, что они на меня давят, Всегда не думайте, не берите за свой счет, как, бы, как говорится. Да? Mm -hmm. То есть если тебе что-то говорят, там, созревает, или не созрел или еще что-то, они говорят о своих проблемах на самом деле. Mm -hmm. И как бы нужно понимать, что почти всегда, когда люди предъявляют претензии, они не к тебе предъявляют претензии. Вот я недавно консультировала тоже, вот у женщин было очень много например, претензий к мужу, а в результате оказалось, что не претензий к себе, которые она проецирует на мужа. Mm -hmm. Вот, поэтому здесь то же самое, то есть здесь речь идет о том, что и так, одно, это практически эта практика ну, везде распространена, да? mm -hmm. большей частью так. И когда на тебя вот так давит, нужно понимать, что это просто человек о чем-то своем говорит, и подумай, имеет ли какое-то к тебе отношение. То есть ты, возможно, то, что он говорит, как-то резонирует, может быть, действительно стоит обратить на что-то внимание. Не, не, не отгульно не отбрасывать, как говорится, mm -hmm, mm -hmm. но в то же время ставить фильтры и понимание, что не, не прямо, а вот да, так и есть. Там, да? То есть ставить границы, уметь держать границы, уметь понимать, что, может быть, где-то человек просто переходит границы, внедряется тебе, что-то внушает свое, там, манипулирует тобой, внуш, ну, как бы пытается властвовать над тобой, доминировать над тобой, и внушая какие-то ему нужные идеи. То есть для чего этому человеку это нужно говорить? чего он хочет от меня, то есть он хочет что через это, самотвердиться, чего он хочет что он? Вот, то есть здесь вопрос то, есть то что тебе говорят это не обязательно и даже скорее всего к вам не имеет никакого отношения. Да, да, да. Человек и, и чаще всего вот те, которые нас говорят, тебе надо то, тебе надо это, на самом деле говорят о своих, как бы да, сказать, своих, своих проблемах, проблемах, которые они самостоятельно решить не могут да, и да, вот да. таким проективным способом да, про успокаиваются. Про про успокаиваются просто да, за как счет как будто они справились, человека. да, как будто они уже справились. То есть они говорят другому, у них ощущение, как будто бы они это сделали. Уже. Да, да, как будто mm -hmm. сделали. Mm -hmm. Поэтому здесь вот так, то есть нужно просто отодвинуться немножко от этого, mm -hmm. не воспринимать все лично к себе mm -hmm. и задавать вопрос, а что я хочу на самом деле? И действительно прислушиваться, может быть, они действительно правы, но именно вот так критично, добавить критичности в свою жизнь. Вот, а так нужно лучше всего пойти к психологу, которым вы это очень хорошо увидите, он вам поможет овладеть собой, понять лучше себя, окружение, mm -hmm. и вы станете, ну как бы дать возможность себе. Вот эта граница окрепнут, и вы начнете в них спокойно развиваться. Так, куда ваша природа идет, вам самим хочется. А если все-таки произошла ситуация, когда тот или иной человек выш... вот вышел из зоны некомфорта, и в новой своей вот ипостаси он испытывает и страх жизни, и страх смерти, но достаточно долгое время ничего, вот этот гомеостаз не возникает. То есть он как бы зависает между моментом развития, когда он в него пошел, и гомеостазом, который что-то как-то никак не появляется. То есть какой, ну, как будто бы человек достаточно длительное время находится в дистрессе. Вот угу. что сделать То есть он, Вы хотите сказать, что когда он вышел да, уже, да. но никак, вот это как раз проблема выбора. То есть он не может, он пробуксовывает, потому что... Выбор неправильно не, не может понять, что он хочет. Вот как вот эта девушка. Вот У -у -у. Она хочет быть и психологом, и она хочет быть бизнесменом, который зарабатывает большие деньги. Вот. А это, и она вот как бы и туда, и туда, она пытается это совместить. И вот эта пробуксовка идет. И? А нужно У -у -у. выбрать что-то одно. Угу. И уже уйти. И поэтому вот эта грусть, печаль, она всегда сопровождает развитие, потому что он отказался от какой-то своей части. То есть получается, в той ситуации, о которой я говорю, когда человек вышел из зоны некомфорта, и вот он понять, что должен это, понять, что он хочет это на самом означает, деле. Это означает, что он не отказался на самом деле от какой-то части, которая ему да, мешает он двигаться пробуксовывает, дальше, да. пробуксовывает. И надо проанализировать Проанализировать и чего, понять, что он хочет. Что на самом хочет деле. и от чего нужно отказаться. И это, конечно, лучше делать со специалистом. Да, да. Еще там есть mm -hmm. такая проблема ответственности. Mm -hmm. Потому что если он что-то выбирает, то он будет уже отвечать за это. То есть он, и когда человек понимает, что он сам отвечает за свой выбор, он совсем по-другому выстраивает жизнь. А чаще всего люди начинают выбирать, потому что вот мама сказала, как говорится, кто-то да? сказал, да. и он как бы снимает с себя ответственность. Я туда выбрал, потому что мне сказали. Вы виноваты, вы виноваты, что там я женился на ком-то, вы виноваты, потому что я что-то сделал. И здесь, понимаете, даже если он правильно выбрал, по сути, то есть то, что хотел, но поскольку он думает, что он выбрал не сам, не осознает, что да, это да, его у него выбор. нет ответственности за это, у него совершенно по-другому выстраивается жизнь. Он как бы теряет возможность развития полного. Там, где мог получить могучее развитие, очень продуктивное развитие. Поэтому mm -hmm. человек должен сам выбирать. Э, сам. И вот понимаете, вот даже на время консультации человек и выбирает, вот, например, да, и боится. И он мне прям спрашивает, Лилия Райфна, ну скажите, вы же лучше знаете, что мне выбрать? А я, знаете, сразу вижу, что он выбирает на самом деле. Я мал, никогда не говорю. Я говорю, будем дальше консультироваться, пока ты сам не возьмешь на себя ответственность. Потому что если я тебе скажу, куда тебе лучше, ты потом скажешь, вот мне Лилия не да. сказала, mm -hmm. а вот теперь я там в лужу попал, еще что-то сделала. Вы виноваты а, Да, я виноват. На самом деле нет ни одного пути, где одни розы. Везде будут трудности, потери. На этом пути ты может быть действительно серьезная потеря, но ты должен понимать я выбрал и я выбираю как бы я отвечаю за все последствия своего решения. А вот эта способность брать ответственность она очень слабо развита тоже. Вот это на самом деле сила воли, надо человеку воспитывать силу воли, это самообладание, решительность, вот это вот, например, способность быть вот это как это сказать, брать на себя ответственность, мужество, мужество быть мужество жить жить на самом деле мужество жизни. жить да вот поэтому здесь такой момент что вот этим я могу просто посоветовать развивать силу воли почитайте книгу Ильина психология воли она есть в интернете там прям расписано какие черты воли есть и в принципе по ним по этому вам программа как развивать внутренний стержень если у человека есть внутренний стержень то он вот эти все моменты преодолевает гораздо легче легче решается выйти из зоны комфорта легче решается выбрать путь Вперед на себя ответственность, решительность, нужна смелость. Смелость – это тоже волевое качество. Угу. То есть нужно, быть этот птенчик должен быть смелый. То есть, по сути, вы говорите о том, что если у человека не развит волевой компонент, вот в личности, стержень нет, у него не получится выйти из зоны некомфорта, он так в ней будет сидеть. Нет. Или получится, но криво-косо, да? Нет, вот каждому возрасту вот, человек развивается, у него постепенно должен развиваться вот этот стержень, угу. дух. То есть здесь э, родители должны давать возможность человеку время от времени все больше получать эту ответственность. И он поэтому, это не будет какой-то разрыв или еще что-то, они будут им довольны потому что он будет самостоятельно это приобретать сам. Ну, у нас ведь, Лилия ну, у нас как раз в этом проблема основная и заключается, что у нас большинство родителей топят детей, не дают ну, да. ни развиваться, не поддерживают, не мотивируют, не ходи, не трогай, ты не получится, у тебя ты не умеешь и так далее. Угу. Одна крайность, либо мой ребенок бриллиантовый, не трогать его грязными руками. Нет, а потом он говорит, почему ты такой не самостоятельный? А он а самостоятельность может формироваться только в условиях, когда он может эту самостоятельность проявить. Ну, то есть получается, что когда вот это вот пробы выхода из зоны некомфорта, у него в нормальном развитии должны происходить в семейном еще гнезде, рядом он с должен родителями. Научить, родители должны его обучить, как выходить вот. из зоны комфорта. То есть мы сейчас говорим с вами, уже перешли к теме поддержки. Mm -hmm. Если, воспитание. Да, воспитание, ну, это в идеале, что вот а, первые попытки выхода из некомфорта, преодоления mm -hmm. ступени, происходили при поддержке родителей. Не Правильно? только родителей. Ну, Должь, В этом участвовать, во-первых, первую очередь, конечно, родители, и должна быть подготовка родительства. То есть родительство – это особое, это не нужно, вот просто так появился, сам себе себе растет. Это очень ответственность большая. Это вообще как бы ответственность не только на уровне родителей, на уровне всего общества, на самом деле, потому что вырастает новое поколение, да? поэтому я считаю, что вообще родители нужно готовить с детского сада, на самом деле, вот это вот начало: какой мальчик должен, какая девочка, какие отношения, семья там готовится, она мать там, в Советском Союзе это было, кстати, к uh -huh. девочке смотрели, мальчиков учили, что это будущее чья-то жена чья-то мать, вот бережные отношения. А на, на мужчину смотрят больше, как защитник, добытчик, кто-то, кто будет защищать. Тоже у девочки, девочки приучались очень уважительно к мальчикам относиться. То есть вот это взаимное уважение, понимание вот этих ролей, отношений, ролей, отношений, оно, конечно, что такое семья, какие цели. То есть это должно быть с детского сада, школы и так далее. Но это, во-первых, само родительство должно быть осознанное, компетентное родительство. Вот и это еще раз повторяю, это ведь не только родители, это детские сады, это ну, вся система, педагоги ребенка воспитывает, вся, все общество mm -hmm. ошибочно думать, скинули все на родителей. На самом деле родители сейчас тоже поставлено в условиях, когда они работают день и ночь, чтобы прокормить, так сказать, тех же самых детей mm -hmm. там, да. Вот дать возможность отдохнуть и учиться и все такое. Поэтому здесь вот должна быть пересмотрена система воспитания, то есть должно быть все продумано, просмотрено. И если будет система воспитания, в школах выстроена правильным образом, в семье, родителям будут помогать. Должна быть очень развитая система психологической помощи в школах, в детских садах, семейные терапевты должны быть, которые... Родители же они не психологи, то есть здесь вовремя помогает психолог, подкорректирует, поможет, покажет там какие-то моменты. То есть э, очень развитая должна психологическая служба в школах. Это не один психолог должен быть, который, но ну, не очень компетентный ну, физически. Да, а должна быть целая группа профессионалов, которые несколько mm -hmm. человек с младшим школьным возрастом, несколько человек с подростковым, несколько человек с, со старшими несколько человек самим педколлективом работают, потому что он сам проблемный, так сказать, да? Еще работать нужно с семьями, с, с детьми, потому что должно быть взаимодействие между школой и семьями. Они должны вместе воспитывать в непротиворечивом единстве. И здесь педагоги – это люди, профессионалы должны быть, они почти практически как психологи. Еще к ним вдобавок психологи, которые профессионалы уже высокого уровня в области психологии. Mm -hmm. То есть я думаю, надеюсь, что со временем мы придем к этому. И тогда общество будет здоровым. Понимаете? Здоровым будет. Вы сейчас прям очень хорошо об этом говорите. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне мы с вами отдельную передачу именно вот по, по новой системе или по возвращению к старой системе, или по созданию новой системы воспитания обязательно поговорим. А сейчас я бы хотела вернуться вот к той ситуации, которую я немножко зацепила. О том, говоря о том, что, допустим, ребенок вырос в семье, где родители его топили. И он вырос, не получая поддержку при... Вот этих развивающих моментах, когда он меняет свой статус и переходит в какую-то вот идет в какую-то mm -hmm. опасность ради развития. Mm -hmm. Вот а, можно ли это делать без поддержки? Ну не имеется в виду только поддержка родителей, там вообще, ну, друзья. Сам, может быть, там, самоподдержка. Не... Самоподдержка. Да, вообще Ушинский говорил, что до 15 лет э, воспитывает семья, там, воспитатель и так далее. После 15 лет человек приобретает такой уровень осознанности и сознания, когда он может себя сам воспитывать. Как говорил Рахманинов, я сам себя сделал. То есть есть литература, психологическая литература. Вот на что обращать внимание? В первую очередь, развитие морально-нравственных, Дух, дух, ну, вот этих вот морально-волевых, нравственно-волевых нравственно качеств, так скажем. Потому что воля и нравственность, они это, приплетены. То есть когда у человека есть стержень, он четко понимает, и это я могу делать, это нет. Он четко понимает, что он хочет. Вот этот наличие стержня, он сейчас очень большая проблема у молодежи. Вот я сока смотрю, она как будто вот аморфная, не, не дали ей сформироваться. А что дает стержень? Он дает вот эту способность быть решительным, смелым, четко понимающим, что ты хочешь. Вот интересная вы мысль такую сказали про аморфность. Ведь получается, что если человек определился, у него есть стержень, то ему как бы идти полегче по жизни не вот, вот, полегче. Вот я об этом и сказала. Да. То есть когда у него есть вот этот стержень, вот эти, он четко понимает, что он хочет в конечном счете и так далее. И это помогает ему делать более правильный выбор. не теряет энергию. Не а теряет энергию. На вот этих энергию. сомнениях, да, на, да, да, на да, непонятной да, вот этой да. вот вибрации, ну, на угу таком Болотистом каком-то таком да, да, состоянии адресином, да, да. он идет, знает, что Целеустремленный, сюда. хорошо У -у -у. защищает свои границы, хорошо прислать. С небо это не падает. Это надо это работать. Тогда нужно просто. если вы Вот я могу посоветовать: первое это психологи хорошие, которые вам помогут, второе самовоспитание. И в первую очередь это дух. Во-вторых, нужно формировать в себе и эмпатийный, эмоциональный интеллект тоже, вообще интеллектуальные способности, потому что мышление позволяет вам уметь анализировать ситуацию, критично к ней относиться, вам что-то давят, вам говорят, вы как бы думаете, включаете свои, так сказать, свои интеллектуальные возможности, да? и вот сейчас вот мне очень печально, что в школах перестали обучать детей думать, анализировать, вот эти тесты, они как будто вот все время выбирают, все время, это но резко то есть я вот помню как мы нас обучали нас обучали анализировать обобщать проводить аналогии размышлять рассуждать учили. у нас интеллект развивались да, поэтому были умные думающие люди которые могли критично воспринимать ситуацию а такие люди они очень когда у человека это не развито, очень легко надавить, очень легко вот зависимость от соцсетей, от мнения, она просто человек как захлебывается, и у него не хватает ни духа, ни интеллектуальных возможностей от этого отделиться, и он тогда начинает вот вибрировать, не знаю, что с ним делать, почему? Потому что его душа хочет одно, а давление о другом, и вот такой сильнейший возникает внутренний дискомфорт, внутренняя конфликтность, которая приводит вот к ощущению, что в твоей жизни происходит что-то не так. Как будто ты что-то не то делаешь. Как бы. Или вот ну, ничего не нравится, ничего не удовлетворяет. Это как будто он тонет вот в этом всем. Mm -hmm. Ну, такое то, что принято называть депрессивное состояние. Да, ну как бы да, боже, это уже как будто нормально, да, депрессивное состояние. Вот как говорил Лермонтов тому, говорил, мы все как будто состав вовремя, но ну, uh -huh. такой я уже забыл выражение. смысл, что мы, молодежь уже как бы является старой уже, uh -huh. как бы знаете, Как будто мы все повидали, uh -huh. все уже знаем, uh -huh. все такое. Uh -huh. Uh -huh. Это как раз говорит, что вот эта молодежь при Лермонте uh -huh. в те времена, она тоже вот как раз застряла в зоне комфорта и уже начала, но ну, разрушаться. То есть получается застреванием в зоне комфорта это, ну, по сути дела ведет не к невротизму, прям вот к сильному, да? Да, это называется невроз. <связывается> Поэтому Зигмунд ты говорил, что человек западного типа невротическая личность, потому <связывается> что у него очень сильно защита, не дает включенная в нем защита, воспитанная, <связывается> не дает ему развиваться, <связывается> не дает ему стать собой. И он говорил, что, в принципе, для человека только один выход западного психотерапия он говорил. Угу. Потому что сам себя вытащить из болота за шкирк очень сложно. А вот именно хороший сильный, который сам Надо прошел. Надо быть Мюнхгаузеном. Да, да, да. Что он То есть психотерапевт – это все. человек, который уже прошел этот путь. Он уже, у него высокий уровень самосознания, у него mm -hmm. все это присутствует. И он знает этот путь. И он mm -hmm. видит, ну, как бы это как вот, мудрый человек, который вот с очень продвинутым сознанием проработан. И он может ему помочь пройти дальше. Другого пути у Зима Фрейд не видел, на самом деле. Потому что у ну, человека человек, трудно. Как-то самому он все равно будет ну, да. ему трудно из этого вылезти. Из болота надо вытащить, понимаете, он тонечек ему надо кто-то чтобы вы, так рутянул руку и вытащил. Ну, его собственно говоря, из болота. Об этом же и говорит то, что даже у великих психологов, практических психологов, есть свои супервизоры, то есть люди, которые им да, помогают им помогать, в каких-то да. жизненных ситуациях. Идеальных людей не существует, Нет, есть постоянное вот, развитие. Да, ну, понятно. Так, Но так... вот психологам ага. тоже нужно на самом деле. Вот я просто хотела сказать, что психолог должен быть тоже очень подготовленный человек. Он должен очень проработанный, быть внутренний. У него должно быть сознание высокое, и стержень высочайший должен быть. И он должен быть и проработан, и хорошо себя контролирующий. И у него к тому же, вот это, как вы правильно сказали, поддержка, вот этот стержень, он очень напитан любовью, заботой. То есть около этого человека сидишь и дышишь, дышать легче. Так вот получается, что поддержка – это и есть наши накопленные ресурсы, собственно говоря. Либо это самоподдержка, это угу. наши ресурсы, либо да -да. это… Да-да, поддержка, она всегда исходит от другого человека. А потом какой-то момент, когда ты уже выходишь на определенный уровень, как бы переходишь вот эту детскую черту, угу. В принципе, психо психолог уже на более высоком уровне, он может заниматься и самоподдержкой, он может легко искать, находит помощь сам, и, в принципе, вот уже может, э, как сказать, самотерапия, вот это есть такое понятие. У -у -у. То есть э, он уже достиг такого уровня, что он сам себя видит со стороны, на У -у -у. самом деле. А вы можете сказать, вот в каком состоянии э, точно нельзя э, вообще никак выходить вот из этой некомфортной зоны? зоны? Ну, какие-то вот... Ну, прям, из зоны которая... комфорта, да, да, да. Ну, комфорта, некомфорта. Сейчас мы уже по-разному. Вот прям Нет. вот то, что может навредить человеку. но ну, зона комфорта, во-первых. Если ты чувствуешь, что ты не хочешь выходить из зоны комфорта. Ну, значит, ты еще не созрел, значит, угу. для выхода. Если ты чувствуешь, что пора выходить из зоны комфорта, но не знаешь, как из нее выйти, надо искать помощи. Угу. Вот. Угу. То, то есть первое Разговаривать, получается. там, психологи, угу. там, еще что-то. Нужно найти... Всегда чувствуйте самих себя, что вы хотите. То есть вам сказали, что ты слишком засиделся в зоне комфорта, а подумай, а я чувствую себя засидевшимся, или мне еще здесь нужно на самом деле многое понять. Вот. Если ты чувствуешь, да, я не хочу, вот мне нравится, пусть все думают, что я какой-то не самостоятельный или еще что-то, а вот я считаю, что мне пока нужно здесь понаходиться. Всегда чувствуете, что чувствует ваше ну, сердце, mm -hmm. говорит, что вы чувствуете. Если вы чувствуете, что все, пора, уже больше не могу так жить, не хочу больше так жить, значит, ищите помощи, чтобы вам, вам помогли найти выход из зоны комфорта. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это вот тоже да, ключевой момент, когда все-таки мы возвращаемся к тому, что человек должен себя услышать. Себя да? и нельзя выходить из этой зоны, условно комфортной, некомфортной, в том состоянии, когда ты этого еще ты не, не, хочешь, не хочешь. Ты на самом деле не хочешь. важно, сколько ты там сидишь. Да, год, важно. два, три, да, четыре и дело. так далее. Это абсолютно индивидуально. И угу. в этой ситуации мы никого не слушаем, слушаем только себя. Потому да. что послушаешь другого, навредишь, собственно говоря, себе. Ну то Вы можете, конечно, прислушаться к полю. То есть вам говорят, ты засиделся, ты засиделся, а ты вроде чувствуешь себя хорошо Вы можете пойти к психологу и разобраться с этим То есть вот мне все время все говорят, что мне надо выйти уже, а я почему-то не хочу, в чем проблема вот. И вы бы там разбираетесь, становится видно И, кстати, у, у психолога ты можешь получить такой толчок, что действительно ты поймешь, что они вообще-то правы Действительно, может быть так А может быть вы с психологом поймете, что действительно вот, вот эту часть надо проработать а потом уже можно. И сколько, там сколько времени уйдет и так далее. То есть это все очень тонко каждый раз. Человеческая душа, она очень тонкая. Это не машина какая-нибудь. А нужно очень нежно, очень тонко, очень прямо, э, так сказать, прислушиваясь, очень э, обращаться с человеком. Но это тогда все равно нужно при этом... Доверять своей структуре, вот доверять себе, да, чтобы, чтобы осознавать, что я тонкий да. инструмент. Потому что эмоция да, да, Нет, вы вот, понимаете, эмоции и чувства это первый интеллект. Есть такое понятие эмоциональный интеллект. Он как бы не выходит на уровень, так сказать, когнитивных mm -hmm. каких-то. Но в принципе, из слова интеллект, значит, уже когнитивно. Вот эти чувства, они это первое, что вам говорит, сами хорошо или плохо, комфортно некомфортно, идти туда или не идти. Поэтому прислушайтесь к своим чувствам. А что вы хотите? И вам, вы, на самом деле, ваши чувства говорят, да-да, пора выходить. Или нет-нет, я пока не хочу, я боюсь. Uh -huh. Вот боюсь, страх, это не означает, что нужно обязательно преодолевать страх там или еще что-то. Страх – это ваш друг, он вот, о чем-то предупреждает. Но разберитесь, чего вы боитесь на самом деле. Посмотрите глаза глаза прямо своему страху. Чего ты на самом деле боишься, чего ты на самом деле хочешь? Чувствуешь ли ты себя созревшим? Или тебе нужно еще доразвиться? Если ты уже созрел, хочется дальше идти, но страшно. Почему тебе страшно? И вот здесь я вот хоть... Ну, человек может и сам разобраться, конечно. Но я вот еще раз хочу угу. сказать, что... но ну, не зря Специалист, есть психологическая... Есть вот, ты можешь сам лечиться дома, а есть врачи, как говорится, да? Ты можешь сам себя как-то помогать, а есть профессионалы, которые могут тебе помочь. Угу. И вот здесь для меня еще важный тонкий момент есть, когда а, то, что относится к насилию. Угу. Вот а, когда мы не готовы выходить еще, но, но выходим, мы, получается, совершаем насилие над собой. И вот тут вот я уже прям вот слышу а, оппонентов, которые могут говорить, ну как же ну воспитывать себя, воспитывать волю, это же разве не насилие над собой? Вот вы тренируетесь ведь свое тело. Вот если вы не будете тренировать свое тело, оно у вас будет дряблое, больное, но вы мало что можете делать, быстро устаете, плохо себя чувствуете. И вам приходится делать зарядку, гулять, заниматься подвижными видами спорта. А спорт всегда требует присутствия воли. То есть ты себя преодолеваешь ведь? Mm -hmm. Ваша воля развивается только через преодоление самого себя. Просто нужно к себе тоже относиться бережно. То есть давать себе возможность преодолевать себя только преодолением себя развивается воля, но не ломанием. Насилие – это ломка. Ломка. А здесь обучение себя как бы укрепление себя если ты не будешь себя развивать свое тело то оно у тебя в принципе очень быстро отрехлеет и заболеешь и умрешь mm -hmm. а уж тем более психика психика еще большего требует внимания у нас просто нету культуры психологической слабая она. вот есть физкультура должна быть псих -культура, mm -hmm. психологическая Совершенно культура психологической вот. вот. то есть вы тренируете себя развиваете себя вы должны что такое психически здоровый человек? Это хорошо адаптированный, с высоким интеллектом, с высоким уровнем воли, с развитой вот, пониманием своей чувственной сферы, эмоциональная сферы, которая вот, человек Осознанный осознанность. Человек. Да. Угу. То есть это дает, вы же сами будете себя чувствовать благополучными, счастливыми, у вас будет легко выстраиваться отношения, Если... и вы все время развиваетесь. Когда человек развивается, он чувствует себя счастливым, он чувствует себя экзистенциально наполненным. Поэтому я и говорю, выбирайте тот путь, который трудный, где придется себя преодолевать, где придется много развиваться, и больше будет и плодов. В конце вы станете гораздо более зрелым, гораздо более сильным, умным, гораздо более умеющим, гораздо более востребованным, нужным. Вы будете чувствовать нужность другим людям. Вот сейчас опять нас запад заразил вот этим индивидуализмом. То есть все только для себя, под себя, личный успех и так далее. А человек не чувствует себя счастливым, когда только под себя. Природа, нужен человек. Да, природа человека состоит в... Это еще Альфред Адлер открыл. Он Исследования показали, что эгоистичные люди, они очень проблемные, одинокие, несчастливые и больные, как говорится. Да? И когда он им давал возможность помогать другим людям, они начинали раскрываться. То есть когда человек чувствует нужным, он может что-то делать для общества, для других людей, он чувствует себя счастливым. Поэтому профессия врача, психолога, учителя воина, вот сейчас воюет, mm -hmm. да, вот, то есть людей, которые защищают, помогают, что-то делают, хлебопеки, спасатели, спасатели. но ну, вообще в любая профессия, там, которая связана с тем, что люди другие становятся более счастливы, ну, вот эти хлеборобы те От же самые, да, да. Да, да. это, в принципе, что-то делает реально полезно. Mm -hmm. У меня были клиенты, у них вот, они чувствовали серьезнейшую депрессию, mm -hmm. у них была очень престижная профессия, там, бухгалтер главный какой-то фирме, очень много ну, выбирать, потому что вот, бухгалтер, почему-то вот считаешь, что бухгалтер, такая работа, всегда будет хлеб. Так они все время говорили, как будто я чувствую себя бесполезным. Я говорю, ну ты же работа-то какая, ну то есть сама организация приносит пользу, да, но я себя чувствую каким-то бесполезным. Вот это страшное чувство, на самом деле, потому что она приводит к заболеваниям. Mm -hmm. Бессмысленность. А когда ты чувствуешь себя нужным, реально, что ты можешь делать то, что не всякий может. Вот ты, например, Психолог, например, да, я знаю, что вот я например, могу что-то делать, и я знаю, что мало кто это может делать, я действительно реально помогаю. Я чувствую себя от этого счастливым человеком. Вот они уходят счастливо, и это я счастливая. Я думаю, боже мой, я не зря живу, они, те супруги счастливо обнявшись, пришли ко мне, там, хотят разводиться, а уходят обнявшись, говоря мне огромное спасибо. Я прям в этот момент, у меня даже прям знаете вот ощущение, что я не зря живу на этом свете. Это очень полезное ощущение, когда ты реально чувствуешь, что ты помогаешь. Mm -hmm. Или что ты делаешь реально полезно. Чем важно. Вот это чувство должно быть. Как, как будто бы хочется, ну, извините меня за такое слово, модным сделать вот, быть полезным людям. людям. Вот сейчас модным сделали индивидуализм, а надо модным сделать быть, Это не модно, быть полезным это природа людям. человека. Такова. Ну, Просто это... дать, дать самим, быть самим собой. Mm -hmm. Как вот эти девушки-медики, которые на самом деле рождены быть медиками, а вот это поражены вот этим вот модным быть бизнес-вумен, много денег зарабатывать и так далее. И, и понимаете, это вот делает людей несчастливыми, не дают им раскрыться тем, mm -hmm. какие есть. Mm -hmm. Если ты родился на этом мире, значит, у тебя что-то есть уникальное, что ты можешь только делать то, вот какую-то пользу приносить особенно хорошо, понимаешь? Mm -hmm. Вот у каждого есть этот момент, и очень mm -hmm. важно найти самого себя. Mm -hmm. В завершении нашей программы я бы хотела, чтобы мы с вами, ну, в каком-то смысле подвели итоги. То есть первое, самое вот у меня прям отпечаталось прекрасно в голове, что нужно отказаться от какой-то своей части, которая тебе мешает двигаться. Mm. Которая на самом деле не твоя, раз она мешает двигаться. Правильно? Ну, просто нужно понимать, что тело одно, жизнь одна. Ты не можешь сразу в одном теле проживать несколько жизней. Выбери главное. Выбери мужество, выбрать то, что... Чем больше связана твоя сущность. Да. Второе. Слушай только себя. Если тебе кто-то говорит о том, что тебе пора или тебе не пора, да. Да, это да. их проблемы, у тебя Опять все же, внутри, слушайте твоя себя. информация вся. То есть, идея нашего сегодня разговора – слушайте самих себя, развивайте себя, становитесь mm -hmm. способными быть собой. Третье. Не насилуем себя, а идем постепенно, обучая себя, свою психику. Развивай новым... именно себя. Не ломай себя, а развивай себя. То, что в тебе есть, при... свою природу, свои склонности. Становиться все mm -hmm. более талантливыми, более сильными, умными, счастливыми, гармоничными. Mm -hmm. Надо в эту сторону двигаться. И тогда вопрос о... В ходе в зону комфорта, как я вначале говорила, что сначала, психологи сейчас некоторые говорят, что сначала нужно туда войти, он уже не будет стоять. И все-таки мы возвращаемся в который раз на, на протяжении многих передач. Все равно в конце а, вот эта мысль неминуемо звучит. А, ответственность за свою жизнь, осознанность, внутренний стержень, ну без этого никуда. Да. без этого все-таки никак, и mm -hmm. над этим надо работать. Да, отвечать за себя, да, да. И Молчиться. я хотела под поддержать вашу мысль о том, что я, вот вы сказали, я рада, что вы, что я занимаюсь этим делом, приношу людям радость. Вот а, вторая передача с вами, и я второй раз уже чувствую невероятный подъем по окончании передачи. Вот у меня такое ощущение, что я сейчас могу горы свернуть, mm -hmm. что вы втеляете такую уверенность сумасшедшую просто, и вот вот этими глубинными вещами которые вы видите. Это очень ценно. И, конечно, было бы здорово, если бы через ваши руки, через вашу душу, через ваше сердце, вашу голову прошли как можно больше людей. Спасибо вам большое Спасибо за такую вам. чудесную Спасибо. встречу. Спасибо. Ну, на этом мы заканчиваем нашу У -у -у. передачу. Это была передача ⁇ Фокус на человека ⁇ В студии работал Наталья Ежова. Всего вам хорошего, берегите себя.